Привет, посетители палаты Немиркин! Задумывались ли вы когда-нибудь, являются ли ваши отношения с партнером здоровыми? Может быть, вы знаете, что да, а иногда кажется, что, что это просто предначертано судьбой. Вы спрашиваете себя, это должно было случиться? Вот шесть признаков того, что ваши отношения действительно должны были быть. Первый. Вы вместе работаете над некоторыми вещами. Как часто вы работаете вместе со своим партнером над определенными вещами? Может быть, вы работаете вместе над проектом для вашего дома. Или, может быть, вы даете им советы и отзывы по поводу того, над чем они работают. Если вы оба работаете друг с другом и заботитесь о потребностях обоих, скорее всего, у вас довольно крепкие отношения. Хороший партнер будет вашим самым большим поклонником. Они будут поддерживать вас и могут попробовать то, чего они никогда раньше не делали. Все это потому, что они любят вас. Они хотят поддержать вас. Если ваш партнер поддерживает вас, и вы поддерживаете его, то это здоровый признак. Второе. У вас одинаковый юмор. Есть ли у вас и вашего партнера одинаковое чувство юмора? Юмор может быть отличным инструментом для сближения. Если вы и ваш партнер делитесь внутренними шутками и часто подшучиваете друг над другом, то это хороший знак, ваши отношения находятся на правильном пути. Возможно, вы смеетесь над одними и теми же шутками, или, возможно, вам нравятся одни и те же комедийные фильмы. Но если вы обнаружите, что смеетесь со своим партнером больше, чем обычно, это может быть еще одним признаком того, что все так и должно быть. Номер три. Вы не можете не надумать о своем партнере, когда вы не рядом с ним. Когда вы находитесь вдали от своего партнера, часто ли вы все еще думаете о них? Вы скучаете по ним и не можете дождаться, когда снова их увидите. Это может быть признаком того, что, что ваша любовь особенно сильна. Исследование, проведенное учеными Университета Стоони показало, что то, как много вы думаете о своем партнере, может отражать, насколько влюбленными вы себя чувствуете. В исследовании говорится следующее. Важно отметить, что корреляты долгосрочной интенсивной любви, как и предсказывала теория, были позитивные мысли о партнере во время разлуки. Привязанность и сексуальные отношения, совместные новые интересные занятия и общее жизненное счастье. Участники, которые заявили, что они думали о своем партнере, вдали от них, что, что они также чувствуют себя более влюбленными. Логично, правда? Так что если вы обнаружите, что думаете о своем партнере, когда вы не рядом с ним, это может быть симптомом настоящей любви. Номер четыре. Уважение друг к другу. Уважаете ли вы своего партнера? Уважают ли они вас? Это признак здоровых отношений. Клинический психолог Франклин А. Портер объясняет, что истинное уважение к партнеру – это когда ваш партнер понимает и принимает то, что вы есть, прежде всего, уникальная личность. По сути, вы свой собственный человек, и у вас есть свои желания, потребности и то, что происходит в вашей жизни. Это не всегда ситуация типа комбо-пакет. Номер пять. Вы хорошо общаетесь друг с другом. Общаетесь ли вы со своим партнером? Честны ли вы и открыты в своих чувствах? Это очень важно для здоровых отношений. Вы должны не только открываться своему партнеру о том, что вы действительно чувствуете или о том, что вас беспокоит. Но вы также должны активно слушать к тому, что они говорят вам о себе. Общайтесь честно и искренне слушайте, тогда ваши отношения могут встать на правильный путь. И номер шесть. Вы доверяете друг другу. Конечно же, доверие. Спросите себя, насколько вы доверяете своему партнеру. Если вы уже давно вместе со своим партнером, и вы знаете, что он будет рядом с вами, когда наступают трудные времена, и всегда были честны, вы, скорее всего, доверяете ему. Но если вы начинаете сомневаться в их поведении или намерениях, стоит спросить себя, почему? Не доверяете ли вы им из-за их поведения в прошлом, или, возможно, из-за опыта из ваших предыдущих отношений? Возможно, будет хорошая идея сесть и обсудить, почему вам трудно доверять им или им вам, потому что укрепление доверия – это определенно важный аспект любых здоровых отношений. И если им суждено быть, вы обнаружите, что доверие действительно есть, как и ваша любовь друг к другу. Как вы думаете, ваши отношения должны были быть? Как часто вы думаете о своем партнере, когда находитесь вдали от них? Нет, они не должны постоянно думать о них. Но если вы скучаете по ним, то, скорее всего, у вас сильная любовь. Возможно, вы действительно были созданы друг для друга. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если понравилось, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с другом или партнером. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомлений для получения новых материалов, подобных этому. И как всегда, суперспасибо за просмотр!